Где радуги проявился свет Идем по ней, идем во след На небосклон за той звездой Что манит, манит за собой И раздвига мосты И к нам летят наши мечты И в летний день какой-нибудь откроется намлечный путь космос, как светло себе, дорога космос. Хорошо всегда погода, космос. Нет ни не холодна, не строго космос. Здравствуй небо! И свобода!